Привет. Добро пожаловать в нашу бизнес-систему. В этом видео я поделюсь с вами информацией. И если вы сможете грамотно распорядиться этой информацией, то вы сможете заработать хорошие деньги. Вопрос только в том, как их заработать. Об этом мы сегодня и поговорим. Меня зовут Эдуард Гринко. Раньше я занимался автомобильным бизнесом, но это бизнес нестабильный. И в один момент я понял, что достиг потолка. И я стал искать нишу, в которой я мог бы достигнуть больших результатов. Я понял, что большие деньги сегодня находятся в интернете. Но нужно грамотно изучить и выбрать лучшее. И я это сделал. В 2014 году я узнал об очень мощной американской компании, которая создала бизнес по типу франчайзинга. В основе этого бизнеса лежат уникальные технологии, за которые люди голосуют своими деньгами по всему миру. В компании есть свои институты и за разработками этих продуктов стоят ученые с мировыми именами и даже Нобелевские премии. Мне стало интересно и я стал разбираться. Меня привлекло то, что эти продукты дают очень крутые результаты и поэтому люди в разных странах работают в этой компании. Компания открылась в 2009 году. За 5 лет она достигла результатов, которых не достигали до нее ни одна компания. Она побила все рекорды индустрии. Она входит в список Inc 500, самых быстро развивающихся компаний Америки. Входит в десятку сильнейших компаний в мире по версии DSA. Компания получила более 300 наград в сфере бизнеса. Имя компании печатается на обложках известных мировых издательств Космополита, «Аэрофлот», «Вок», Forbes и других. В компании даже есть свой собственный фонд благотворительности. Она помогает детям из бедных стран. И на шестой год компания сделала свой первый миллиард долларов оборота. Сегодня она уже делает несколько миллиардов в год и обороты только растут. И для сравнения, на шестом году работы 1 миллиард оборота сделали такие компании, как Facebook, Google и Apple. А компания, о которой я расскажу, сделала даже больше, 1 миллиард и 100 миллионов долларов на шестом году. Она работает в более чем 140 странах мира официально. Называется Genes Global. Она строит бизнес в индустрии wellness, которая сейчас развивается быстрыми темпами. И это сегодня тренд. И в этой отрасли компания занимает первое место по росту. График ежегодного роста компании просто поражает. Смотрите, что сделала компания. Я приведу пример, чтобы вы поняли, какую систему вознаграждения она придумала. Мы все с вами являемся потребителями. То есть мы покупаем разные товары, продукты, питания, машины, телефоны, одежду. В общем, много всяких услуг и денег, конечно, на все не хватает. Мы все с вами ходим в магазин. Mm. -hmm. И каждый месяц мы тратим минимум 100 долларов на продукты. И кто на этом зарабатывает? Правильно, владелец магазина. И если в этом магазине качественные товары, низкие цены, хорошие бонусы, кэшбэк, то вы обязательно порекомендуете этот магазин вашим друзьям и близким. Вы скажете, я хожу в этот магазин, там отличные скидки, клевые товары. Это и есть реклама. По сути, мы все что-то рекламируем. Если вы носите кроссовки Nike, выходящая реклама Nike. Купил новый iPhone, ты его рекламируешь, когда звонишь. Ездишь на Мерседесе. Ты тоже рекламируешь этот бренд. В общем, вы делаете бесплатную рекламу всему тому, что вы покупаете. Сегодня в интернете вы можете просто открыть YouTube канал, снимать видео и показывать, какими вещами вы пользуетесь. Люди будут смотреть эти ролики, и за каждый просмотр YouTube будет платить вам небольшие деньги. Чем больше просмотров, тем больше денег. А YouTube платят компании, которые рекламируют там свои бренды и вы постоянно везде смотрите эту рекламу, но не получаете ничего за это, никаких денег. Так вот GNS, как YouTube будет платить вам деньги за то, что вы пользуетесь и продвигаете их бренд. JNS это большой магазин, в котором есть много качественных продуктов. Это продукты для спорта, для коррекции фигуры, полезной энергетики, продукты для омоложения, все для вашего здоровья. Самое главное это здоровье. Когда у тебя его нет, тебе уже ничего не нужно, ни Mercedes, ни iPhone, ничего, лишь бы быстрее поправиться. В процессе дальнейшего обучения вы сможете подробно узнать о всех продуктах компании и результаты вас очень удивят за что именно вам будет платить компания представьте себе обычный продуктовый магазин в который ходят 100 человек в месяц и каждый тратит там минимум 100 долларов и это уже 10 тысяч долларов которые они оставляют в этом магазине ежемесячно и представьте что хозяин магазина платил бы вам 10 процентов за рекомендацию вы порекомендовали этот магазин встать людям они купили там продукты магазин получил 10 тысяч оборота за месяц и хозяин за это выплатил вам 10 процентов и вы бы заработали тысячу долларов точно так же платит компания дженесс а теперь представьте если в месяц в магазин пришло не 100 человек а 1000 человек и это уже не 1000 долларов а 10 тысяч долларов которые вы получите вот поэтому мы создали специальную систему которая и дает нам людей Подробнее о ней вы узнаете в следующем видеоролике. После того, как вы досмотрите информацию, в самом низу у вас будет кнопка «Пройти бесплатное обучение». Нажмете на нее, и тогда ваш куратор, его контакты вы увидите слева в меню, откроет вам доступ. Там вы узнаете, как заработать вашу первую тысячу долларов. На сегодняшний день есть несколько способов заработка денег. То есть можно работать в наем на хозяина или государство, отработали 10 часов, получили зарплату в конце месяца. У нас в Литве средняя зарплата 400-700 евро. И тут все понятно. Дадут тебе кредит на однокомнатную квартиру и 40 лет человек будет выплачивать, ничего себе в этом не отказывая. Есть вариант номер два. Это бизнес. Чтобы открыть бизнес, нужно много денег. И даже если вы их найдете, не факт, что вы не прогорите. А по статистике в первые 3-5 лет банкротами становится 90% фирм. Есть альтернатива. Это GNS. Она предлагает вам бизнес нового поколения. Это бизнес в интернете. Она предоставит вам возможность приобрести лицензию дистрибьютора. Зарегистрировавшись, вы получите в свои руки готовый интернет-магазин с продукцией под ключ. И если клиент захочет купить продукт у компании напрямую, он этого сделать не сможет. Он сможет приобрести продукт только у официального дистрибьютора, то есть через вас. У вас будет специальная ссылка на ваш интернет-магазин, по которой любой человек из любой страны сможет зайти и приобрести себе любой продукт. А вы заработаете комиссионные. Этот интернет-магазин со всеми инструментами и годовым обслуживанием стоит всего 36 долларов с НДС работает компания легально и официально компания не платит посредникам и рекламщикам эти деньги она выплачивает дистрибьюторам. и она уже выплатила более 500 миллионов долларов своим дистрибьюторам по всему миру ваш интернет-магазин работает 365 дней в году 24 часа в сутки после регистрации вы получите первое: продукт по себестоимости со скидкой 25 до 40 процентов второе упаковка растаможка сертификация и доставка вашему клиенту сделает за вас компания 3 у вас будет электронный офис и приложение на смартфоне, где вы сможете отслеживать ваш бизнес. Четвертое, вы получите карту американского банка Visa или Mastercard. На нее будут перечисляться все ваши комиссионные еженедельно. Отслеживать деньги вы сможете через интернет-банк в компьютере или смартфоне. виза работает по всему миру, деньги сможете снимать с банкомата и оплачивать любые покупки в интернете. В компании есть шесть видов дохода. Имея лицензию, вам будут доступны два вида. Первое. Доход от розничных продаж в вашем магазине. То есть в размере от 25 до 40 процентов вы будете получать на ваш счет разницу в цене. Второе. Премии за бизнес-старт ваших партнеров. От 25 до 300 долларов вы сможете получить единоразово за приобретение бизнес-пакета. Компания за хорошие результаты делает подарки дистрибьюторам. Это компьютеры, айфоны, а также оплачивает ваш отдых. Вы получите путевки на острова, пятизвездочный отель, где все включено. Условия очень хорошие. Вначале я думал, что в компании нужно будет заниматься продажами. Но потом, пройдя обучение, я узнал обо всех видах дохода и понял, что здесь продавать не нужно. Остальные самые прибыльные виды заработка вы подробно узнаете на бесплатном обучении. Продвигать ваш бизнес будет наша система. Вам не нужно рассказывать о компании, о продуктах, снимать какие-то офисы. За вас все это будет делать система. Она уникальна тем, что она сама предоставит вам кандидатов в бизнес вам не нужно никого искать система все это сделает за вас вам не нужен опыт ведения бизнеса система простая доступная и интуитивно понятная ей пользуются как предприниматели так и мамы в декрете студенты и даже пенсионеры вы сможете вести этот бизнес удаленно работая у себя дома многие наши коллеги переезжают в теплые страны ну в страны где потеплее система тоже предоставляет путевки за лучшие результаты раз в году она снимает виллы и предоставляет вам целый месяц для отдыха такие у нас с путевки уже были на Богамах, в доминиканской Республике, на острове бали там вы будете отдыхать и обучаться у лучших гуру этого бизнеса после того как вы пройдете бесплатное обучение вы сможете взять систему для работы в аренду на три месяца она стоит 30 евро или по 6 евро если вы берете ее на год также вы сможете сразу приобрести интернет-магазин у компании за 36 долларов и если в течение 30 суток вы поймете что вы не справитесь вы сможете разорвать контракт и по закону вернуть ваши деньги в системе важно открыть магазин как можно раньше, потому что по одному из видов дохода вы сможете зарабатывать больше денег сегодня благодаря этой бизнес-модели я и многие наши коллеги позволяют себе путешествовать и отдыхать по несколько месяцев в году мы живем с вами в удивительное время сегодня мы можем сами распоряжаться своим временем и не зависеть от начальства или государства наши бабушки и дедушки были этого лишены и по этой причине сегодня они еле-еле сводят концы с концами получая пенсию в 100 долларов или 150 работа по найму приведет вас точно к такому же режиму Результату. Поэтому, чтобы получить результат другой, нужно начать делать что-то другое. Наша команда поможет вам в достижении ваших целей, предоставит вам полную информацию и поддержку. А в следующем видеоролике я вам расскажу, как работает наша система, и уже потом вы сможете приступить к нашему бесплатному обучению и заработать вашу первую тысячу долларов в компании. Как сказал Черчилль, один или два раза в жизни вам предоставляется возможность кардинально изменить вашу жизнь. Поэтому я не благодарю вас за то, что вы были здесь сегодня. Я вас с этим поздравляю.